Последнее время слишком много вопросов на тему, как правильно заряжать iPhone. В этом видео максимально объемно расскажу тебе, как не нужно заряжать iPhone, как стоит его заряжать, чем нужно заряжать iPhone. Также досмотри этот обзор до конца, ведь я расскажу тебе о способе, который поможет сохранить максимальную емкость аккумулятора твоего iPhone. Если вы предприниматель, вы можете увеличить свои доходы через Инстаграм. Тулиграмм – это сервис номер один для рекламы в Инстаграме. С его помощью вы будете привлекать на страницу своего бизнеса до 5000 настоящих подписчиков, готовых у вас покупать. Вам нужно только прописать конкурентов или местоположение вашего бизнеса, а сервис сам соберет базу потенциальных клиентов. Далее Тулиграмм начинает массово подписываться на вашу аудиторию и ставить им лайки с вашей страницы. Это обратит внимание людей и часть из них подпишется на в ответ. Приходите по ссылке в описании под видео и пользуйтесь Толеграмм 14 дней бесплатно. Правду говоря, заряжать iPhone неправильно нужно в общем-то постараться, однако существует несколько вещей, которые способны повредить либо убить батарею твоего iPhone. Китайские пауэрбанки, шнуры и прочие чушь за копейки с AliExpress либо в ларьках возле метро. Конечно, ничего опасного в аксессуарах сомнительного качества, казалось бы, нет, но это на первый взгляд. Оранжевый пауэрбанк, который ты видишь на своем экране, в принципе, неплохой. Качественная сборка, разработанно произведен в Apple, стоит не дорого, все как мы любим, однако емкость здесь явно не 6000 мА, к тому же заряжает это чудо китайский гибрид мой iPhone 7 Plus от силы наполовину. Подзаряд от автомобиля также неоднозначная идея, с одной стороны заряд есть, с другой при использовании смартфона тает довольно быстро, к тому же автомобилистам на заметку, заряжая свой гаджет от своей ласточки, вы постепенно травмируете емкость батареи своего iPhone. медленно, но зимой например ваш телефон может отключиться на 60%. Виной этому будет не только падение емкости в несколько раз, но и внешние факторы, которые уже повредили аккумулятор до этого. Apple предусмотрели варианты, когда iPhone или iPad могут заряжаться некорректно от недобросовестного либо устаревшего аксессуара. В таком случае при подключении левого шнура Lightning или Lightning, неважно. К примеру, iPhone будет выдавать ошибку и заряжаться не будет. Поэтому лучше не пожалеть ничего несколько сотен рублей, в моем случае заплатить чуть больше, и приобрести одобренный Apple шнур зарядку, хотя это одно и то же, пауэрбанк, переносной аккумулятор, снова одно и то же и сторонние аксессуары, вообще другие. Заряжать iPhone правильно нужно по сути тем, что идет со смартфоном из коробки, но предугадать какую вилку например тебе подкинут в комплект и не можешь на заметку, но только покупая iPhone в некоторых странах и регионах можно получить нормальный блок питания. А именно без надобности приобретения переходников. У меня, кстати, iPhone из Америки прямиком с Apple Store, поэтому в комплекте была вот такая вот песька! iPhone не повредит зарядка от iPad мощностью побольше на 12 ватт. Кстати, такие блоки питания даже быстрее могут зарядить твой смартфон. Полезный лайфхак сейчас скажу для тех, кто не знал: если тебе очень нужно зарядить телефон быстро с 0 до процентов с 15, включаешь режим энергосбережения и полностью выключаешь iPhone. За 5-7 минут зарядится. Нормально, точно тебе говорю. Сторонними аксессуарами пользоваться не то, чтобы можно, нужно. Предлагают сторонние производители те же шнуры Lightning порой дешевле и намного качественнее. Мне на обзор тут недавно даже вот такая штука залетела от Blitzwolf. И если соберем лайков 200 на этом видосике, то обязательно расскажу об этой штуковине. Которая, кстати, выдает быструю зарядку вообще для всех iPhone. Вот увидишь. iPhone принято заряжать до процентов, Так и есть. Заряжать смартфон до сотки нужно. А вот разряжать уже на твое усмотрение. Лично я придерживаюсь концепции, что когда на устройстве заряд ниже 10%, тогда iPhone -ши нужна пища. Последнее лайфхак не то чтобы новый, но мало кто им пользуется. Чтобы сохранить емкость и нормальную работу батареи твоего iPhone, рекомендуется заряжать смартфон до 80-85%, а разряжать до 20%. Сброс в 60% не позволит расшатать, скажем, емкость аккумулятора. Тем самым ты увеличишь период нормальной времени работы твоего устройства от одного заряда батареи. На этом все. Если этот ролик был тебе максимально полезен, ставь лайк и подписывайся на канал. Также не забывай про наши социальные сети. Сейчас очень развиваем инстаграм. И не забывай про сервисы, о котором я говорил в начале этого видео. До скорых встреч. Пока.